Вот в ноябре был бы день рождения, да, в общем, и остается очень замечательного человека, генерала, инженера, художника, барда Виктора Павловича Куценко. И вот он был в Афганистане очень долго, больше двух лет. Он был советником начальника инженерных войск армии Афганистана. То есть он что там делал? Он там взрывал, разминировал, минировал, строил, и все это среди афганцев. И он их еще рисовал, и иногда мы с ним спорили, и он, в общем-то, говорил, что в каком-то смысле афганский солдат, если к нему правильно подойти, он ничуть не хуже там славянского русского солдата. Вот он меня как-то научил по-новому глядеть на Афганистан Вот песня в его память Вновь над Кабулом восходит звезда Хлопает в модуле дверца Как я могу не вернуться туда Где похоронено сердце Крик мудзинов и мат часовых. Четки стучат, словно пули Я на Руси еще числюсь в живых Сердце осталось в Кабуле бур бур шурави, иншаля, Девушка мне говорила Два наших сердца навек приняла В дару лямане могилам Пусть над Кабулом с горы осмаи в небо на иноверцы Вы победили, родные мои Я схоронил свое сердце Вновь над Кабулом восходит звезда Хлопает модули дверца Как я могу не вернуться туда Где похоронено сердце кстати вот от тех ребят которые там воевали и потом ездили туда на разных уровнях вплоть до правительственного я могу четко сказать передавая их слова нас там ждут причем ждут даже те кто против нас воевали потому что американцы им очень не понравились а нас они вспоминают Извините, с любовью. И нам туда опять придется. Но ну, не нам, нашим сыновьям, но придется.